Всем добрый вечер! Лидер мы вас приветствуем! Здравствуйте, дорогие! Видите, как красиво все! Три дня подряд всех заливала. Дождь огромный, сказали... Чуть ли не потопли все, я говорю, такого быть не может. Приехали, ехали. Огромный ливень. Понимали, что в дорогу это хорошо. И войдя вот на эту землю, я сказала, завтра будет солнце. Всю ночь договаривалась с небесной канцелярией. Нас услышали! Мои дорогие! Я вас сердечно всех приветствую и хочу сказать, конечно, на этой земле происходят удивительные события. Вот сегодня огромный праздник дружбы народа, на улице дружбы народов, где было самое огромное скопление разных национальностей, разных традиций. И это было чудесно. И сейчас мало-помалу все перемещаются сюда, на эту площадь.